Electronic Arts принял решение закрыть Apex Legends Mobile и Battlefield Mobile. Как? Почему? И можно ли вернуть потраченные деньги? Все ответы сразу после заставки. А теперь смотрите. За полгода мобильная игра Genshin Impact смогла принести разработчикам прибыль в 1 миллиард долларов. Доходы от игры PUBG Mobile за аналогичный период принесли разработчикам полтора миллиарда долларов, а вот Apex Legends Mobile с момента своего релиза принес авторам всего 40 миллионов долларов. Если вообще углубиться, то ежедневно Apex Legends Mobile зарабатывал всего по 23 тысячи долларов, и это на 50% меньше, чем за прошлый месяц. Несмотря на все попытки авторов привлечь своим невероятным контентом новую аудиторию, прибыль от игры снижалась с каждым месяцем. Как такое могло произойти с проектом, который в 2000 году? В 2022 году был признан игрой года. Ответ прост. К сожалению, на игру повлияли такие факторы, как большое количество багов, читеров и, что сыграло не последнюю роль, периодические переносы нового контента. Вот, к примеру, вспомните хотя бы один сезон, который был запущен сразу и полностью. Ни разу такого не было. Арена Олимп должна была быть представлена во втором сезоне. Не получилось. Новые герои добавлялись не одновременно, а по мере готовности. А сколько новых персонажей еще не доделали? Вспомните все сливы, которые мы публиковали у себя в социальных сетях. Инсайдеры писали – Точно, все это появится в предстоящем обновлении. А по факту в этих обновлениях и рассматриваться было нечего. А последний четвертый сезон и вовсе был перенесен с середины января на 14 февраля. Одним обновленным боевым пропуском аудиторию не удивить. Все пробелы заполнялись донатом и шмотками, которые открывались с большим трудом. И легче заполучались за настоящие деньги. Ну а что, без этого Electronic Cards не был бы Electronic Cards. Хотя, несомненно, мобильный проект по количеству нововведений и масштабу еще в первые месяцы. Месяца оставил позади оригинальную версию. Фанаты ПК и консольных версий даже составили жалобу по тому поводу, что для мобильного апекса делаются обновления намного лучше и интереснее. За короткий период представили новых классных легенд и огромный выбор украшений. Но даже это являлось малой частью из того, что должно было появиться в игре. Все это должно было быть на старте проекта, а не добавлено впоследствии. Игра дорабатывалась параллельно продвижению игры. Баги увеличивались, а вместе с ним и читеры, которых не могли искоренить аж с первого сезона. Что по этому поводу ответили сами разработчики? Во-первых, проект начал отставать от планки качества еще с момента запуска. Проблемы встречались на каждом шагу, и с каждым месяцем эти проблемы увеличились вдвое. Поэтому было принято решение закрыть игру. Каждый сервер будет отключен 1 мая 2023 года. Даже если игра останется на ваших смартфонах, вы все равно не сможете в нее поиграть. Что будет с вашими внутриигровыми покупками? Ответ. Все покупки останутся в ваших учетных записях до 1 мая 2023 года, правда, после указанной даты карета превратится в тыкву. Аналогично произойдет и со всей заработанной валютой. Собственно, вам и дали 90 дней на то, чтобы вы могли всю свою валюту использовать до момента удаления игры из маркетов. Могут ли игроки получить возмещение денежных средств? Ответ. В соответствии пользовательского соглашения, которое было принято при первом запуске игры каждым игроком, денежные средства возвращаться не будут. По любым другим вопросам просят обращаться в поддержку маркетов веб и Google Play. Все интернет-магазины Apex Legends Mobile будут закрыты. Как и прекратятся продажи на сторонних интернет-магазинах. Все это никак не коснется игры на других платформах. Также под топор попала и игра Battlefield Mobile, которая еще не успела выйти из тестирования и так и не увидит свет в формате глобального релиза. Издателя не устроила качество реализации проекта, как и стало больше вопросов его перспективности. Итог. Создание игры прекратить немедленно, а саму игровую студию, которая занималась ее разработкой, ликвидировать. Теперь же все силы и финансы будут перенаправлены на спасение многострадального Battlefield 2042. К слову, игра за день до выхода этого ролика получила обновление под номером 3.1. 2.0, которая помогло увеличить в онлайн количество игроков до 15 тысяч человек, что также является хреновым результатом. Что касается финансового отчета за январь, то прибыль Electronic Cards продолжает падать. Все плохо. Игра про Звездные войны переносится. Недавний NeforSpeed Unbound продается по скидке в 50%. И назревает вопрос, что же будет с Need for Speed Mobile Online. Вот предчувствую, что заказчик настойчиво потребует от исполнителя ускорить разработку мобильной гоночной игры и выпустив свет в том виде, в каком она является на данный момент, то есть недоделанной. Жаль, что корпорация зла так и не учится на своих ошибках. Я надеюсь, кто-нибудь напишет про Need for Speed Forward. А теперь, уважаемые зрители, жгите в комментариях, пишите про Apex, про все игры, которые они закрыли для Казахстана, Беларуси и России, как было много желающих поиграть в эти игры, как многие пытались приобрести даже за неоправданные 70 долларов тоже Unbound, но везде перекрыли доступ. Многие из вас даже хотели немного задонатить в мобильных играх, но вместо этого как дебилы сидели с этим VPN, но все равно играли. Пишите, что вспомните, а игры и правда были великолепны.